Всем привет, дорогие друзья из Солнечной Алании. Конечно же, всех вас интересует, что сейчас происходит в Алании, потому что в Турции жизнь налаживается. Так называемая, называемый период нормализации жизни начался. Открылись рестораны, магазины, кафе, парки. Можно ходить на пляж, но, конечно же, с соблюдением социальной дистанции и с ношением масок. Есть правила в ресторанах. Сейчас в ресторанах уже можно сидеть, кушать, но есть правила, по которым стоят столы. Ресторанам запрещено иметь бумажное меню В общем, мы пришли к Ахмет Усти И сейчас вам все покажем и расскажем Ну и, конечно же, расскажу вам кратко, что происходит в Алании сегодня Сегодня пятница, пятничный рынок На рынок мы сходим с вами чуть позже Покажу вам цены, что продается в середине июня В общем, как обстоит жизнь на рынке Как вы видите, движения в городе очень много Люди ходят Совершают покупки, ездят машины, мопеды В общем, жизнь нормализуется Ну а сегодня, наконец-то, мы пришли в ресторан Кахмет -Усти». Почему? Потому что э, мы начали э, работу в нашем офисе И, конечно же, на обеды мы всегда приходим сюда И многие из вас тоже приходят сюда, поэтому э, добро пожаловать Ну и до того, как э, мы пойдем в ресторан покажем вам все самое вкусное пообщаться с ахметустами. Хочу сделать несколько объявлений. Поблагодарить тех, кто нас поддерживает. Спасибо большое, дорогие друзья, то, что вы поддерживаете нас чашечкой кофе. Если вы считаете, что наша работа полезна и интересна, вы можете нас также угостить чашечкой кофе. Как это сделать, вы можете прочитать в описании к этому видео. Также не забывайте заходить на нашу группу на Facebook, потому что Айхан там всегда делает прямые эфиры. В описании к этому видео есть контакты нашей компании. Если вам нужны наши услуги, также можете к нам обращаться. И самое главное, не забывайте, что э, началась продажа туров и авиабилетов, а также Открываются отели по всей Турции и по всему миру. И чтобы забронировать тур со скидками, а также э, отели и авиабилеты, также можете заходить по ссылкам в описании, там все есть. И теперь, друзья, давайте пройдем к Ахмед Усти, пообщаемся и покушаем все самое-самое вкусное, натуральное, турецкое. Alanya'dan herkese sevgiler, saygılar. Ben Ahmet Usta. Pandemi döneminden sonra, dünyadaki hastalıktan sonra dükkanımızı açmış bulunmaktayız. Her şekilde hizmete devam ediyoruz. Yemeklerimiz hazır. Gelecek olan misafirleri, dostlar bekliyoruz Bugünkü menümüzde neler var? Bugünkü menümüzde Taze fasulye var Nohut var Sebzeli kebap var Sebzeli kebap var Şöyle etli Bezeylerli, patatesli Patlıcan musakka var Kıymalı patlıcan musakka var Fırında tavuk var Karışık kızartma var Burada Bunun üzerine yoğurt koyuyoruz Öyle servis veriyoruz Şöyle ciğer var. Arnavut ciğeri. Bunun yanına soğan koyarsak daha güzel olur. Fırında köfte var. Bugünkülerimiz bunlar. Bu fırın köfte. Fırında yapıyoruz. Bu Kuru fasulye. Evet Kuru fasulye. Fırında tavuk tekrar. Pilav, pirinç pilavı. Şehriyeli. Burada bulgur pilavı var. Bulgur pilavı var. Burada çorbamız var Burada mercimek çorbası var burada Mercimek çorbası var Bundan sonra burada tavuk çorbası var Yeni yaptık tavuk çorbasını 10 dakika önce yaptık daha Şöyle bol etli Özel kemik suyunda tavuk çorbası var Bu şekilde hizmet veriyoruz Şu anda bir sıkıntı yok Her как я уже сказала, все рестораны открылись, но, как вы видите, в ресторанах тоже есть определенные правила. Например, запрещено выдавать посетителям меню, но у Ахмед Уста, например, появилось меню которая есть на турецком, русском и английском языках. Поэтому, придя сюда, вы можете свободно посмотреть и цены, и выбрать то, что хотите покушать на вашем языке. В ресторанах, как вы видите, между столами есть определенные расстояния. Ахмед Уста нам сейчас расскажет, какие правила сейчас в ресторанах установлены. Но уже можно приходить, сидеть, кушать, пить чай, общаться и так далее. Akhmet Usta Merhaba Merhaba Akhmet Usta Şu an restoranlarda zaten görüyoruz biz e, Masal evet. arasında kaç metre olması bir lazım? Bin, ortalama bir, bir buçuk metre olması lazım Biz e, bu süreçte masalarımızı o şekilde ayarladık Hı -hı. E, Çapraz bir şekilde oturacak masalarda Yani ancak iki kişi oturabiliyor Onlar da çapraz bir şekilde karşılıklı Ama çapraz tamam. Ondan sonra ve masa sayımız 10 12 falandı bunu beşe düşürdük. Beşe. Evet. Tabii ki. çünkü bu süreçte biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Çok şükür atlatıyoruz atlatıyoruz yani şu anda bir evet. sıkıntı yok. Her şey çok güzel gidiyor. Biz de dikkat ediyoruz hem maskemi takıyoruz hem gene müşterilerimizimiz evet. müşterilerimizi o şekilde ağırlıyoruz böyle daha sağlık oluyor. Bizim burada dediğim gibi sadece biz bunlara dikkat ediyoruz. Bize gelen bir genelde oradan. Mesela hizmette çok kalabalık oturtamıyorsun. Tamam, tamam. Dört kişi beş kişi oturamıyorsun. Buna dikkat ediyoruz. Mesela aile geldiği zaman bunları düzenli bir şekilde oturtmaya çalışıyoruz. Şu Bu süreç böyle gidiyor. Atlatıyoruz. Bu süreçten sonra da her şey normala dönüyor yavaş yavaş. İnşallah bunlar düzene girecek. Pazarlarda da aynı şekilde. Pazarda da her şey mesafeli. Herkes maskeyle giriyor. Düzenli bir şekilde. Türkiye'de buna dikkat ediyoruz. Ve bunun karşılığını alıyoruz yani genel olarak. Ama paket servisiniz devam Paket ediyor. servisi devam ediyor tabii ki. Şimdi burada yiyem, yemek yemek istemeyenlere özel kaplarımız var. Onları da hazırlıyoruz. Onlara paket servis yapıyoruz. Belli bir saatten sonra saat ona kadar servis yaptık. Ondan sonra paket sistemi vardı. Şu anda o kaldırıldı. Normal <gülüyor> sistem devam ediyor şu anda. Saat 12'ye kadar yukarımızı açıp hizmet verebiliriz. Bir sıkıntı yok. O zaman Ahmet Usta, siz tüm yemeklerimizi e, şey Fırın. fırında yapıyoruz. Evet efendim, burada fırında yapıyoruz. Fırınımız burası. Odun ateşinde yapıyoruz. Bu şekilde odunlarımız burada. Bunları hazırlıyoruz. Fırını yakıyoruz. Sabah erkenden geliyorum ben, saat 7 buçuk gibi. Ondan sonra bunları hazırlıyorum, ön, ön hazırlık yapıyorum. Onu hazırlıktan yaptıktan sonra da hepsini fırına veriyorum. Fırında 3 saatte buçuk 12ye -12 kadar hazırlanıyor. O saatlerde yemekler hazır oluyor. Друзья, вы, конечно же, знакомы с Ахметустой, поэтому, кто был в ресторане, обязательно пишите ваши комментарии, какие блюда вам понравились, что бы вы хотели еще попробовать. И не забывайте подписываться на Instagram и Facebook Ахмед Усты, там публикуются новые фотографии, будут публиковаться всякие разные рецепты и так далее. Поэтому обязательно подписывайтесь, все находится в описании к этому видео. Ахмед Sizde en popüler yemekler hangi? Bizde Mesela en bugün, bugün en çok... Bizde en çok tercih edilenlerden, hı hı. yemeklerimizden... Bugün Arnavuk ciğeri vardır. Bak, bir sarak evet, ciğeri. Burada kıymalı patlıcan musakka var. Bunu hı hı. müşterilerimiz çok talep ettiği için, her cuma yapıyor. Hı hı. Burada fırında tavuk var, bu da... Fırında köfte, bu köfteyi kendimiz hazırlıyoruz, biliyorsunuz. Evet, evet. Hazırlıyoruz, kullanmıyoruz. Kıymasını, etini, her şeyini kendimiz alıp kendimiz hazırlıyoruz. Marketten bir şey tüketmemeye çalışıyoruz, yani hiçbir bir şekilde. Что, что входит в состав кюфты? Ахмед Уста делал сам кюфты, поэтому в описании к видео смотрите ссылку на видео, когда э, Ахмет Уста делал кюфты, и все, что э, входит в состав этих блюд, тоже есть в том видео, поэтому обязательно обязательно смотрите это видео. <говорит> Bura köylüler geliyor. Her ürünü kendi yetiştiriyor biliyorsun. Hı hı. Kendisi üretiyor doğal bir şekilde. Ben alışverişlerimi buradan yapıyor. Köylülerden yani buradan merkezinden yapıyorum. Mesela bir markete gitmiyorum. Toplanca halıvanı ona gitmiyorum. Kim geliyor buraya? Kendi malını kim yetiştirmiş? Köylü. Ben onlardan alıyorum ürünlerimi. Domatesimi, mesela bu taze fasulyemi, hı hı. patlıcanımı, bu şeyler hepsini oradan alıyorum. Onlar daha doğal, daha taze olduğu için. Evet, ve siz her gün zaten taze tabii ki, tabii ki. sabahları taze evet, yapabilirsiniz. Her günlük yemekler günlük yapılır. Sabah dediğim gibi, erkenden gelip günlük hazırlarız. On bir, buçuk gibi de yemeklerimiz hazır olur. On buçuk gibi de yemeklerimiz hazır olur. Ну и, конечно же, дорогие друзья, как я уже сказала, мы очень рады, что мы снова можем приходить как нет, и обедать у него, потому что когда мы, естественно, на карантине работали дома, все было закрыто, мы кушали дома, а сейчас, работая в офисе, можно приходить сюда и каждый день есть вот такие вот свежие, вкусные блюда, приготовленные свежих фруктов, овощей, ну и, конечно же суп многие из вас любят чечевичный суп я люблю суп из курицы и многие знают каким образом сервируют стол в подобных ресторанах столовых в турции обязательно всем приносят хлеб который является бесплатным и конечно же салат тоже подают бесплатно все остальные блюда, у них фиксированная цена. У Ахмед Уста, например, вот здесь есть меню, здесь можно посчитать все цены и какие блюда, какие блюда есть в ресторане. Конечно же, есть десерты, есть разные напитки. Есть блюда из курицы, из мяса, есть вегетарианские блюда. Поэтому сюда приходят и с детишками тоже. Конечно же, натуральный йогурт, айран тоже всегда есть. Ну и обычно мы берем... Я сегодня захотела покушать куриный суп и салат. Айхан взял булгур с фасолью. И то, что Ахмед Уста советовал, печень, свежая печень с картофелем. Какие блюда здесь представлены, вы уже все видели, я вам только что показала. Поэтому тем, кто обедает, кушает, завтракает или ужинает, всем приятного аппетита. Но если вы приезжаете или живете в Алании, обязательно приходите в этот, в этот ресторан, в эту столовую. И качество, и вкус этой еды, и я абсолютно уверена, не только удивит вас, а вы захотите сюда приходить снова и снова. Поэтому, добро пожаловать, а нам всем приятного аппетита. Ох, oh, булгур Ve tabii ki, herhangi bir yemeği bitirdikten sonra, biraz çay içmek için bir kahve kahvesi almak için bir kahve kahvesi almak için bir kahve kahvesi almak için soğan kahve kahvesi almak için bir kahve kahvesi вот такой вот стаканчик чая вам подадут абсолютно в любом кафе, ресторане. И даже когда вы ходите за покупками в магазинах, вас, вас всегда угощают либо чаем, либо турецким кофе. А многие предпочитают пить чай с сахаром, многие без сахара. Я люблю э, и такой, и такой чай, но сейчас, например, я хочу, чтобы чай был очень сладкий. Вот эти вот стаканчики называются армутами, и э, есть очень много видов таких стаканчиков. И у каждого вида стаканчика тоже свое название, поэтому это очень интересная история. Кому э, интересно, можете почитать, посмотреть в гугле. И чай, конечно же, этот готовится на плите в особых чайниках вы все прекрасно об этом знаете и такой же чайник двойной чайник можно привезти с собой из турции вместе с чаем и готовить, готовить у себя дома. поэтому еще раз всем кто кушает приятного ответства Ya, yerine. И со времени открытия ресторана прошло 13 лет. Ахмед Уста уже владеет этим рестораном 13 лет. И как вы видите, даже в такие сложные времена ресторан всегда полон людьми и пользуются популярностью. Потому что, как я уже говорила, все блюда свежие и готовятся в печи. Каждое утро Ахмед готовит свежие блюда в печи из тех продуктов, которые он покупает на рынке или приводит из деревни. Например, йогурт, овощи, ну и, конечно же, молоко. Ну и, конечно же, особенно вкусный Ахметушка десерты. Вот такой вот десерт, рисовый пудинг с орехами, тоже советую всем. Ну и обязательно нужно попробовать десерт с тыквой. Дорогие друзья, мы очень вкусно покушали. Благодарим Ахмеду. Ахмеду, спасибо. В описании к этому видео обязательно заходите в группу на фейсбуке, в инстаграм, все что касается цен все есть в описании к видео, поэтому заходите смотрите и конечно же приходите кушайте Исследуйте Аланию, исследуйте Турцию и узнавайте много интересного и нового. Не забывайте подписываться на наш канал, потому что многие из вас, кто смотрит наш канал, не подписаны. Целых 70% смотрящих нас, наш канал на нас не подписаны. Обязательно подписывайтесь, приезжайте в Аланию, в Турцию и будьте здоровы. Всем всего хорошего, пока-пока.